Спасибо. Начинаем пресс-конференцию о заданиях, поставленных перед Харьковским областным, районным и городским военкоматами на 2016 год и положительные изменения для прохождения службы в этом году. Спикер Юрий Леонидович Колгушкин, временно исполняющий обязанности Харьковского областного комиссара, начальник Харьковского гарнизона, вам слово. Добрый день, уважаемые товарищи. Ну и думаю, что э, актуальность тех вопросов, которые мы сейчас будем сегодня рассматривать, она действительно очень серьезная. И хотелось бы, чтобы ту информацию, особенно по изменению, э, будем говорить, прохождения воинской службы в вооруженных силах Украины, чтобы эту информацию мы совместно донесли, будем говорить, до каждого жителя Харькова и Харьковской области. Задачи э, стоят очень серьезные перед военкоматами, в частности, Харьковской области. Первое и основное – это качественный и полный учет военнообязанных. обязанных, предусматривает работу с, с предприятиями, с организациями всех форм собственности, с учебными заведениями. И на сегодняшний момент эту работу военкоматы проводят. То есть, происходит вызов военнообязанных в районные военкоматы для уточнения учетных данных. Это и семейное положение, место жительства, работы, при необходимости прохождения медицинской комиссии вот, и предназначение, будем говорить, по командам предварительным. Плюс на сегодняшний момент серьезно стоит вопрос по созданию единого государственного резерва, по учету военнообязанных и юношей призывного возраста. На сегодняшний момент в Верховном Совете есть уже законопроект про единый державный реестр. Вот, я думаю, что в ближайшее время этот закон будет принят. И учет военнообязанных, передвижение практически все действия по всей территории Украины они будут занесены в этот реестр, и, соответственно, работа намного облегчится и будет более качественная, более точная. Второе направление – это отбор кандидатов для прохождения воинской службы по контракту. То есть это добровольно. Граждане Украины выбирают профессию военного, вот, оформляют необходимые документы, выбирают место прохождения службы вот, и в конечном итоге заключает контракт с командиром части, который представляет Министерство обороны, и проходит службу по контракту. Я хочу сказать, что именно службе по контракту как никогда уделяется очень большое внимание, потому что мы все прекрасно понимаем проведение мобилизации или призыв на военную службу во время проведения во время проведения частичной или полной мобилизации. и Добровольный выбор военной профессии – это разные вещи. Да? То человек, который выбирает профессию военного, соответственно, и отношение к воинской службе, отношение к выполнению своих функциональных обязанностей намного качественнее и выше. Третье с 1 или с 4 января по 31 марта проходит приписка юношей 1999 года рождения к приписным участкам, то есть к военкоматам. Что это означает? Это означает первичная постановка на воинский учет. Юношам, которым в этом году исполняется 17 лет, они прибывают организованно с учебных заведений, возможно не неорганизованно прибывают на призывные участки районных военкоматов, проходит медицинскую комиссию, происходит уточнение образовательного, семей, уровня семейного положения и так далее. И после прохождения медицинской комиссии, комиссия по приписке, а председателем является районный военный комиссар, выносится решение, годен или не годен. Если не годен э, приписник, будем говорить, по состоянию здоровья, ему выдается военный билет. Если он годен, выдается приписное удостоверение, который является одним из основных документов при поступлении в высшее учебное заведение. Также во время приписки выявляется та категория юношей, которые хотят поступить в высшее военное учебное заведение, и начинается на них уже оформление личных дел. Потому что, как правило, поступление этой категории происходит, как и во всех вузах, где-то в июне, возможно, на начало июля этого года, когда проходит приписка. В это же время выявляется и категория, которая в будущем, может быть, захочет проходить службу по контракту. Следующее направление работы – это работа социальная, которая на сегодняшний момент тоже становится довольно-таки очень серьезной, потому что работа происходит с категорией военных пенсионеров, с категорией, в первую очередь, участников АТО, участников боевых действий. На сегодня, согласно распоряжению главы Харьковской областной государственной администрации работает Центр помощи участникам АТО, в котором самое активное участие принимают волонтерские организации, представители Харьковской государственной областной администрации. И я скажу, что именно выбор места, где находится Центр помощи участникам АТО, совершенно правильно был выбран, именно областной военкомат. Я скажу по всей Украине, это, наверное, единственный случай, когда этот центр находится в областном военкомате, а не при областных государственных администрациях, если не ошибаюсь, в Житомирской области, в военном госпитале. Почему? Потому что вся юридическая, социальная помощь, консультации происходит прямо на месте практически. Потому что есть архив данных в областном военкомате, есть юристы квалифицированные, есть социальные работники квалифицированные и совместно с теми организациями, о которых я сказал выше, происходит ну, качественное оказание помощи этой категории военнообязанных. Буквально в декабре, в конце декабря 2015 года было открыто в областном военкомате громадская примальная министра обороны Украины, что тоже облегчает работу с обращениями граждан, то есть, если до этого практически в письменном, не в письменном виде обращения были на горячую линию, были в Министерство обороны, то это облегчило и самое главное ускорило ответ, дачу ответов, решение проблем, которые возникают у жителей Харькова и Харьковской области. Ну и переходим, наверное, к основному моменту, о котором бы я хотел рассказать, остановиться более подробнее. Это отбор кандидатов на военную службу по контракту, учитывая то, что вооруженные силы должны быть довольно-таки на высоком уровне, качество комплектования – это одно из направлений, должно быть, тоже находиться на высоком уровне. Приоритет был сделан на комплектования вооруженных сил Украины именно военнослужащими по контракту. Естественно, учитывая это, были предусмотрены и президентом Украины, и Кабинетом министров Украины, и Верховным советом, министром обороны и начальником Генерального штаба, главнокомандующим вооруженных сил Украины, предусмотрены мероприятия, которые бы могли достойно, первое, оплачивать, службу военную службу военнослужащих, ну и предоставлять им социальные гарантии. И начиная с января 2016 года для всех категорий военнослужащих, начиная от рядового и заканчивая офицерским составом, поднято денежное содержание в 2-2,5 два, в два раза. Уже буквально в январе месяце есть воинские части, которые уже получили денежное содержание за январь месяц, и реально увидели, что действительно это так. Ну, для примера я приведу, если в декабре 2015 года рядовой солдат первого года службы по контракту на должности стрелка, это должность, которая не предусматривает какой-то серьезной подготовки, подготовка должна быть всегда серьезная, но менее профессиональная подготовка, чем остальные должности, значит в декабре получил 2464 гривны, то в январе он уже получил, 7416 гривен. То есть больше, чем в два раза. Старший солдат, у которого выслуга 10 лет, Значит, в декабре получил 4194 гривны. В январе эта категория военнослужащих получила 8254 гривны. Ну, для примера я приведу лейтенант, у которого выслуги 5 лет. В 2015 году и ранее получал в месяц 4000, то сейчас денежное содержание месячное его составляет почти 10 100 гривен. То есть это тот фактор, и хочу остановиться для сравнения, допустим, средняя заработная плата на ноябрь 2015 года по Харьковской области составляла 4018 гривен допустим в целом за Украину средняя заработная плата в ноябре составляла 4498 гривен. Вот это яркий пример и подтверждение того, что вооруженные силы Украины, украинская армия, ей уделяется очень большое внимание, и она находится в общем-то на первых ролях на сегодня. Ну и учитывая допустим те же опросы всевозможные по доверию, то непосредственно к вооруженным силам, к военнослужащим доверие со стороны украинского народа ну, на одной из наиболее высоких. На э, эту категорию военнослужащих распространяется и социальный пакет. Если мы говорим о военнослужащих, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции, по защите целостности и свободы Украины, то эта категория получает статус участника боевых действий и на них распространяются все льготы, которые предусмотрены законодательной базой для участников боевых действий. Предусмотрен ряд других социальных льгот. Ну, если говорим о срочной службе, я хотел бы тоже отцентрировать внимание, призывы на срочную службу и военнослужащих, которые проходят срочную службу, то начиная с конца прошлого года, вот с осеннего призыва, э, им выплачивается две минимальных зарплаты, ориентировочно 2 800, единовременная говорить, денежная, денежная выплата. За теми военнослужащими срочной службы, кто был официально трудоустроен, сохраняется рабочее место и средняя заработная плата. То, чего не было, допустим, той же весной 2015 года, во время проведения весенне-летнего, тогда призыва на срочную военную службу. За э, той категорией, которая подписывает контракт для прохождения службы по контракту, тоже предусмотрены довольно-таки существенные денежные вознаграждения, но я конкретно остановлюсь. Значит, если мы берем категорию, кто имеет право идти на, на службу по контракту, давайте мы начнем с самого простого, да, имеют те граждане от 18 до 60 лет, граждане Украины, которые имеют образовательный уровень, начиная от базового среднего 9 классов и выше, годны по состоянию здоровья и прошли профессиональный психологический отбор. Эта категория, как я уже говорил, выбирает место, службы. В каждом районном военкомате есть э, перечень вакантных должностей практически всех э, частей вооруженных сил Украины, куда они могут прибыть, сначала выбрать и потом уже начинать этот процесс. Значит, предусмотрено несколько видов контракта для прохождения службы по контракту. Это обычный контракт. Обычный контракт рядовой состав подписывает контракт этот на три года. И сержантский состав, старшинский состав, первый контракт подписывается на 5 лет. Следующий контракт, так называемый короткосрочный, о котором мы уже говорили на протяжении 2015 года и сейчас тоже. Короткосрочный контракт предусматривает срок заключения контракта до окончания особого периода или демобилизации. Вот на этот промежуток времени, так и указано в контракте что он подписывает контракт на этот срок. И третий контракт, который у нас, собственно говоря, были изменения в положении о прохождении воинской службы в вооруженных силах Украины, это контракт на 6 месяцев, который по прогнозам должен тоже привлечь, в первую очередь, военнослужащих. Значит, этот контракт предусмотрен для категории 1 военнообязанных, которые были демобилизованы по первой, второй, третьей и вот уже сейчас в ближайшее время четвертая демобилизация. То есть та категория военнослужащих, которые были призваны по мобилизации. Вторая категория это военнослужащие срочные службы, которые прослужили одиннадцать месяцев. И военнослужащие, которые были признаны на военную службу по мобилизации, тоже прослужили одиннадцать месяцев. При заключении контракта на 6 месяцев выплачивается единовременная компенсация денежная. Значит, я вам скажу сейчас точно, денежная компенсация выплачивается для рядового состава составляет 11 тысяч, чуть больше 11 тысяч для офицерского состава, для сержантского состава 12 400 тысяч и для офицерского состава. 13 780 гривен. И такие льготы предусмотрены со материального плана. Вот. Ну и будем говорить, если говорить о социальном пакете, то я остановлюсь на основных этих пакетах. Значит, пенсионное обеспечение. Если военнослужащий призван на военную службу во время мобилизации, за ним сохраняется первая пенсия, если он имеет право и получает второе рабочее место и средняя заработная плата. А у нас такие случаи есть, когда военнослужащий получает практически три денежных содержания. Пенсия, средняя заработная плата по предыдущему месту работы, если был трудоустроен, и непосредственно денежное содержание по той должности, которую он занимает в воинских частях. Следующее. Предоставляется... Значит, с момента призыва и прохождения воинской службы до окончания этой службы не накладываются штрафные санкции, пеня на невыполнение... Забовязан перед предприятиями, организациями всех форм властности и сюда же входят и ну, я имею в виду, это в основном в первую очередь кредиты, которые брали в банках. Вот, то есть ни пеня, ни штрафные санкции не накладываются, учитывается э, страховой стаж, учитывается страх, э, страх, время прохождения службы в. Страхов... Страховой стаж учитывается и, и в, общий, в общую выслугу уроков идет. Ну, я приведу пример. Если военнослужащий получает пенсию, после в свое время был уволен и прослужил 23 года, вот этот срок службы учитывается и пенсия, естественно, будет у него после демобилизации или окончания прохождения службы, будет повышаться, то есть пересчитываться пенсия, пенсия будет увеличена то есть, ну и другие социальные льготы, которые предусмотрены законодательным, законодательными документами. Хотел бы остановиться еще на таком направлении, как трудоустройство офицеров запаса, участников АТО. На сегодня во всех военкоматах, начиная от района и заканчивая областным военкоматом, мы в первую очередь берем на государственную службу, на должности госслужащих, на должности служащих, именно категорию офицеров запаса участников АТО. Это, ну будем говорить, внеочередное, поэтому я обращаюсь к этой категории, которая на сегодняшний момент проживает в Харькове в Харьковской области, а у нас порядка более 200 офицеров запаса участников АТО находятся на воинском учете. Пожалуйста, приходите в районные военкоматы, в областной. Я гарантирую, что вы будете трудоустроены. Денежное содержание на сегодняшний момент где-то в районе в среднем 3 гривен. Это для служащих районного и областного военкоматов. Вот основные моменты, на которых я хотел бы остановиться. Возможно, я некоторые моменты не осветил, но я думаю, вы будете сейчас задавать вопросы. И я постараюсь на них ответить. Ответить, пожалуйста. Добрый день. Киришей, информационный агент, поручен два вопроса. Первый: какой план призыва и заключения контрактов, ну, спущен, так будем mm. говорить, центральным аппаратом на Харьковскую область. И второй вопрос. Сейчас в вооруженных силах Украины существует ряд национальных формирований в Нацгвардии, в вооруженных силах, учитывается ли военкоматами при направлении солдат срочной службы, их национальная, религиозная принадлежность и так далее? Значит, отвечая на первый вопрос. В связи с тем, что все-таки контрактной службы уделяется, ну, будем говорить, первоочередное внимание то э, плановое задание для Харьковской области на первый квартал по отбору кандидатов для прохождения службы по контракту составляет 945 человек. Я скажу для сравнения. В прошлом году, на целый год 2015, плановое задание было 470. Мы можем умножить на 4, это получается около 4000 будет плановое задание на год. Поэтому основная работа районных... И областного военкоматов направлено именно на работу с военнообязанными, с теми, с той категорией граждан, которые не проходили военную службу, для привлечения службы, для прохождения службы по контракту. То есть объемы очень большие. Я могу в среднем сказать, за Украину на первый квартал цирква составляет порядка 17 тысяч. 17 тысяч. Теперь второй вариант. Значит, Те воинские формирования или воинские подразделения, которые входят в состав вооруженных сил Украины, в состав национальной гвардии Украины, в состав государственной пограничной службы, значит, естественно они входят в состав, есть штатная структура и все остальное. И если оформляются все ну, как положено, это делается. Приказы о зачислении, об убытии в командировку, о принятии участия в боевых действиях и так далее. Все происходит документально. Ну, начиная, я скажу, с 2015 года тут вопросов никаких не должно быть. Если это официальное подразделение, а не какое-то, допустим, добровольческое подразделение, но ну, которых практически на сегодня уже нет, но они были в 2014, были в начале 2015 года. Вот, тут возникают проблемы, но я приведу пример, допустим, всем известным подразделением «Майдар», которое сейчас вошло в состав вооруженных сил Украины, это 24-й батальон, сейчас дислоцируется на территории Донецкой области, выполняет задачи, которые перед ними стоят. Вот, вот если брать 2014 год, то большое количество военнослужащих, которые проходили службу и выполняли задачи в зоне АТО, значит, ну, документов практически нет. Документов практически нет, их приходится восстанавливать, делать запросы, ну, привлекать уже от двух и более свидетелей, которые могли бы подтвердить, что они действительно находились там, выполняли боевую задачу. Вот, и уже после этого... При сборе необходимых документов, это минимальное количество, да, там практически 4 или 5 документов. Но в первую очередь основные из них это с той части, приказы по воинской части, по строевой части. Вот, естественно, тогда оформляются необходимые документы в комиссии областного военкомата. Эти документы отправляются в вышестоящий штаб, где решением комиссии утверждается, и областной военкомат уже... Ну, практически основную роль играет областной военкомат сбор документов, определение статуса, подтверждение и выдача удостоверения участника боевых действий. Ну, возможно, я в том направлении ответил или нет. Вопрос все-таки звучал о призывниках и национальных формированиях в составе вооруженных сил. Ну, сейчас э, формируется крымско-татарский батальон будут ли крымские татары, призывники, попадать в этот батальон, либо они попадут там, в Айдар, в Азов и так далее. Понимаю. Значит, если говорить о срочной службе, ну давайте говорить и о срочной службе, и о контрактной, о всех видах службы. Да? Если это подразделение будет официально иметь статус и будет входить в состав одни, одной из... Э, воинских структур, вот я назвал минимум три структуры, сюда еще можно добавить Министерство внутренних дел непосредственно, да? и безусловно, безусловно э, формироваться будет и военнослужащими по контракту, и военнослужащими срочной службы. Но я хотел бы вот остановиться, каким образом происходит вот, ну, как бы технология комплектования военнослужащими по контракту, и военнослужащими срочной, и допустим, при возможной очередной мобилизации, да, каким образом происходит военнослужащие срочные службы. Практически все убывают в учебные подразделения, идет подготовка на протяжении там, от полутора до трех месяцев, они получают военную специальность, или же усовершенствуют ту специальность, которая у них была гражданская, которая... Допустим, водитель, да, или, допустим, тракторист, или там, программист, вот, усовершенствуют и убывают на комплектовании воинских частей. Если это подразделение будет в составе вооруженных сил, пожалуйста. Значит, комплектование военнослужащими срочной службой Национальной гвардии. И вот сейчас уже предполагается, начиная с весеннего призыва 2016 года, комплектовать военнослужащими срочную службу государственную пограничную службу которые последних 10 лет комплектовались исключительно э, контрактниками и начиная с 2014 года военнослужащими по мобилизации, то, пожалуйста, они направляются непосредственно в воинские части Национальной гвардии непосредственно и э, организация их подготовки уже происходит на их, в их базовых учебных центрах и так далее. Если говорить о э, военнослужащих, которые призываются по мобилизации, аналогичная картина, все проходят или общевойсковые учебные полигоны, учебные части для офицеров запаса это высшие учебные заведения, и после подготовки тоже убывают на комплектование. Вот, контрактники тут несколько другой принцип подготовки, но практически тоже. Они заключают контракт для прохождения службы на той или иной должности воинской части, и потом убывают на подготовку там нескольких уровней. На многоуровневую подготовку, будем говорить так. Поэтому, если это подразделение, которое вот планирует Татарска создать, да, подразделение корпуса, о котором мы говорим сейчас, вот, если оно будет официально иметь статус подразделения одной из силовых структур, то, безусловно, все это будет официально и все виды довольствия, да, все льготы, которые распространяются, распространяются на военнослужащих, будут на них тоже распространяться. На сегодняшний момент мне тяжело сказать, потому что Сейчас только заявили о том, что будет формироваться, какой статус будет иметь это подразделение, ну, пока мы не знаем. Можно, да? да? Алина Шульга, Кризисный инфоцентр. Юрий Леонидович, в Генштабе заявили о подготовке к седьмой волне мобилизации. Вы знаете, что там в этом? И подключилась ли Харьковская область уже к подготовке? Значит, ну, Генеральный штаб заявил о подготовке к очередной, да, будем говорить, седьмая, это уже по очереди частичная мобилизация. Но мы э, проводим все мероприятия исключительно по двум направлениям. Это уточнение учетных данных для той категории, которая в свое время не прошла медицинскую комиссию или были отправлены на обследование, но его не закончили, или есть сомнения по состоянию здоровья. Здоровье – это первое, все-таки уточнение всех данных. И второе основная работа – это все-таки проводится для создания базы для единого государственного реестра. говорить о мобилизации сейчас, скорее всего, еще рано. Вот, потому что, я еще раз говорю, вот, те служебные совещания, которые были проведены на прошлой неделе в оперативном командовании Восток, в командовании сухопутных войск, в генеральном штабе, говорят о том, что, э, возможно, принцип комплектования вооруженных сил с учетом четвертой демобилизации подлежит порядка 42 тысяч. Сейчас демобилизации будет подлежать в март, апрель. Вот, то комплектование будет, скорее всего, происходить по смешанному принципу. Первое, это военнослужащие по контракту и, возможно, военнослужащие, которые будут призваны по мобилизации, если она будет. Поэтому сейчас говорить о проведении мобилизации рано, я даже об этом, как вы поняли, даже сейчас не говорю. Сейчас идет основное, это уточнение качественного воинского учета и, самое главное, полнота воинского учета, потому что вот буквально... На днях мы проводили служебное совещание в Харьковской областной государственной администрации. Ну, я скажу, порядка ну, 90-100 тысяч военнообязанных, которые должны стоять на воинском учете в Харькове и в Харьковской области, они не находятся на воинском учете по разным причинам. Вот поэтому основное, основная работа именно в этом направлении направлена на, в первую очередь на постановку на воинский учет, уточнение всех данных и максимального охвата. Да, пожалуйста. Ларин Ириюньян, Ириленец, вы говорите, скорее всего, ну Избегаете возможности говорить о мобилизации, но цифры говорят сами за себя. 3,42 тысячи должно быть уволено, а 17 только план набора контрактов. Следовательно, мобилизация в любом случае будет. У меня вопрос в этом контексте такой. Планируется ли привлекать людей, которые внесены в так званый оперативный резерв, который был создан после первой, второй, третьей демобилизации? Значит, ну, Если говорить о цифрах, мы нельзя забывать о том, что все-таки происходит определенная оптимизация вооруженных сил. То есть, возможно, то количество, которое сейчас, учитывая ситуацию, которая, начиная, может быть, с прошлого года, с конца прошлого года, э начала этого, открыто боевые действия не ведутся, идут только обстрелы, да, санкционированы, не соблюдая режим тишины и так далее со стороны ДНР, ЛНР, да, то э при, допустим, увольнении 42 тысячи и положительном решении по контракту 17 тысяч. Мы не забываем о том, что будет еще весенний призыв. Сейчас мне тяжело говорить о цифрах, но определенное количество будет комплектоваться за счет военнослужащих срочной службы. Вот, возможно, и мобилизация будет проходить. Возможно, будет проходить мобилизация. Если мы говорим о оперативном резерве номер один, это, ну, будем говорить, золотой запас, так можно сказать, да, военнообязанных, которые сейчас находятся на воинском учете. В первую очередь предполагается комплектовать воинские части при усложнении ситуации этой категории. А это категория, которая, практически, ну я для всех скажу, военнообязанные, которые были призваны, которые прошли подготовку, большая часть из них в зоне АТО получили опыт и так далее. То есть это воинские части, второе, это комплектование, комплектование возможно, дополнительных частей. Вот. И всего лишь 30% от этой категории, и то добровольно, добровольно, если они сделают желание, могут идти и по контракту. Я думаю, что из этой категории будут, конечно, желающие. Вот. Но только рассчитываем на 30%, остальные 70% процентов остаются как неприкосновенный запас. Вот есть еще территориальный резерв. Территориальный резерв, это в первую очередь те военнослужащие, которые прошли срочную военную службу, не принимали участие в АТО за время прохождения службы, ну и территориальный резерв предназначен на комплектование подразделений так называемой территориальной обороны. Это роты охраны, отряды обороны, стрелковый батальон, которые должны остаться здесь и выполнять задачу территориальной обороны Харьковской области. Я уточню, правильно ли я понял, что из оперативного резерва в случае проведения мобилизации будет призвано назад на службу 30%? Автобис? 30% и самое главное, цифрами можно по, это назвать? Да, лет? эту цифру можно назвать и самое главное условие это их желание, по желанию, добровольно. Да, добровольно, исключительно добровольно. Хотелось бы отметить, что вот эти вот как раз ребята, которые находятся в оперативном резерве, они ждали повышения денежного довольствия, И на данный момент многие из них сами рвутся в бой, о чем говорят первые цифры, которые у нас заключение контракта. Вот, но я скажу, эта цифра не должна превышать все-таки 30%, потому что, еще раз повторю, основная задача оперативного резерва – это комплектование тех воинских частей и тех должностей, на которых они проходили службу. И крайний вопрос, есть ли цифры, сколько будет призвано в Харьковской области в весенний призыв на срочную службу? Этих цифр пока нет, как и нет указа президента, как и нет постановления Кабинета министров, которое определяет численные показатели и объемы финансирования призыва на срочную службу. Но предварительно я, конечно, могу сказать, что цифра будет приблизительно та, которая была весной 2015 года ориентировочно ориентировочно могу сказать что это будет для харьковской области тысячу 1200 призывников мы должны отправить для комплектования вооруженных сил национальной гвардии и как я говорю впервые за последние наверное, 15 лет государственная пограничная службы. У меня вопрос. Будет да. срочный, срочный призыв и, будет вероятно, будет мобилизация. И в прошлом уже году э, в Харькове так старались выполнить план, что людей забирали просто с улицы, и мы все знаем об этих фактах. Будет ли какой-то механизм адекватного урегулирования ситуации, и что делать людям, если действительно их забирают с улицы и куда-то везут, несут? Безусловно. Значит, в прошлом году при проведении, будем говорить, весеннего призыва на срочную службу, Частично при проведении шестой частичной мобилизации были будем говорить, ряд нарушений со стороны представителей военкоматов. Значит, по каждому факту было проведено расследование, понесли наказания должностные лица, которые превысили. В этом году, безусловно, этого не будет ни при проведении призыва на срочную службу, ни при проведении возможной седьмой частичной мобилизации. Телефон горячей линии областного военкомата, он в принципе есть. Военкомат практически круглосуточно работает, даже если нет, в нерабочее время, ну, для военнослужащих это понятие условное. Вот, есть оперативная служба, которая несет службу, плюс учитывая, что все-таки открылось э, громадское примальное министерство министра обороны Украины, плюс центр помощи участникам АТО, который... Не только участников АТО ведут прием. Поэтому на все, все факты, которые есть негативного плана, они должны быть моментально, мы должны о них знать, и мы будем сразу же принимать, сразу же будем принимать соответствующие меры по недопущению таких моментов. Но я еще раз говорю, и начальник генерального штаба, он же главнокомандующий вооруженных сил Украины, и глава об администрации буквально на каждом совещании говорят о том, чтобы не было э, допущено нарушение законодательной базы. Но я хочу сказать, что есть факты, которые, ну, несколько, я не знаю, с какой целью, в принципе, возможно, догадываюсь, есть факты, которые, как бы, не подтверждают те или иные факты, в первую очередь в интернет-изданиях, которые накаляют обстановку, которые, может быть, искажают те нарушения, а может быть, которых не было нарушений. Поэтому я еще раз говорю, совершенно объективно, очень быстро нужно разобраться по конфликту, который возник, и моментально отреагировать и сообщить об этом всех. Если есть нарушение, есть нарушитель, он привлечен к ответственности, ситуация исправлена. Если это искусственный факт, которого реально нет, тоже об этом нужно говорить. Спасибо. А можно еще немножко подробнее о наказании, которое понесли, которое понесли нарушители? Ну, это наказание дисциплинарного, в основном дисциплинарного плана. Это выговор, строгий выговор, объявление служебного несоответствия, которое влечет там лишение премии и так далее в отношении этой категории. Ну, ряд военнослужащих, которые Будем говорить, допустили нарушения, сейчас проходят службы в других местах, в воинских частях вооруженных сил Украины. Вечерний Харьков, Ирина Стрельник, скажите, пожалуйста, на 2016 год в бюджете сохранилась компенсация, заложена компенсация предприятиям по... По... по выплате заработной платы мобилизованным? Ну, Если да. нет, то не скажется ли это ну, на выплате им зарплаты, то есть не возникнет ли проблем? Ну, я на этот вопрос ответить не могу, потому что вот пока официально у меня нет никаких документов о том, что не заложен эти деньги, бюджет на 2016 год. Вот. Ну, будем говорить на уровне разговоров, но я вот этот вопрос уточню и, пожалуйста, через Олега Шевцова мы этот вопрос доведем. Заложенные в бюджет деньги для предприятий, организаций, для компенсации средней заработной платы военнослужащим, которые сейчас проходят или, возможно, будут призваны. Ну, по срочной службе это однозначно будут призваны на срочную военную службу. Но э, те социальные гарантии в законодательной базе, о которых я говорил, никто не менял, то есть... Возможно, это будет каким-то образом другой механизм перечисления предприятиям этих денег. Вот. Но я считаю, что предприятия, конечно, поскольку они отправляют своих работников иногда и довольно-таки высокой квалификации для прохождения службы, и они выполняют задачи по защите Украины, то, естественно, должна быть компенсация этим предприятиям. Есть ли еще вопросы, коллеги? Тогда мы можем заканчивать. Спасибо большое вам. Спасибо вам Спасибо. большое.